Здравствуйте! С вами Петров Александр, канал Сады Вселенной. Сегодня мы поговорим о том, как обрезать сосны. Многие знают прищипку сосен, когда в конце мая, начале июня прищипывают каждую веточку, каждый отрастающий побег. А я покажу обрезку более глубокую, более сильную. Вот перед нами три сосны. Эти сосны достаточно регулярно обрезаются. Несколько обрезок у них уже было. Сейчас они высотой 5-6 метров. Если бы их не обрезали, это было бы уже 10-12 метров Вот можно посмотреть, что они достаточно компактные Не сильно заметно, что они обрезались Нету каких-то явных прогалов Но, тем не менее, они красивые, симпатичные, пушистые Был такой э, садовод Борис Никифорович Анзин Он говорил, дерево является своим собственным самописцем По нему можно увидеть, что с ним делали, что с ним происходило Как оно реагировало на Погоду, на климат, на обрезку и на другие мероприятия, на подкормки и так далее И я предлагаю сейчас посмотреть, как выглядят обрезанные сосны изнутри Снаружи этого незаметно по форме кроны, Но если мы взглянем изнутри, так сказать, вооруженным глазом То виден самый первый срез Он уже полностью зарос, здесь нету ни пенька Он просто затянулся валиком раневой ткани каллуса никаких неприятностей Все хорошо Повыше можно видеть еще один срез И еще один срез Это срезы последующих годов Там еще один а, То же самое на боковых ветках Посмотрите, пожалуйста Вот здесь вот был срез На боковой ветке уже даже незаметно На следующий год Был срез еще повыше Вот в этой развилке то же самое на остальных ветках Все они когда-то обрезались, спиливались И в дальнейшем их боковые побеги отрастали, загущались И становилась сосна красивой, компактной, пушистой В природе сосна это 15-20 метровое дерево Сами можете представить себе какая-то громадина, какая высота очень многие садоводы относятся к растениям Так что вот посадили маленькую сосенку, принесли Откуда-то выкопали сапушки И вот она у нас растет, посадим несколько Пускай растут А когда они начинают вымахивать по 5, по 7, по 10 метров Садоводы хватаются за голову Я обычно привожу такой пример Как ходит мужик по птичьему рынку с белым медведем Его спрашивают, продаешь? Нет Ищу того, кто мне его как хомячка пробует. Вот всех хомячков сажают А вырастают белые медведи И вот чтобы этого белого медведя держать в шкуре хомячка, хоть немножечко условно говоря, да, чтобы держать более компактном растении его нужно обрезать достаточно регулярно как поддерживать сосны в таком состоянии и как их привести к такому состоянию мы сейчас покажем на сосне которая не обрезалась давно вот эта сосна обрезалась лет 5-6 назад последний раз и видно, что этот хомячок уже очень хочет стать белым медведем уже она перерастает провода и ее ветки могут Скоро начать задевать за них Поэтому необходимо ее укоротить Понизить, сделать более компактной Приступаем Не всегда удобно к соснам подставлять Лестницы стремянки Но мне проще залезть по стволу Ну, тем, кому по стволу неудобно Конечно, удобнее залезать по лестнице Если книжки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. Но вот я думаю, что вот это ее высота, которой мы ограничимся, чтобы не слишком тяжело было залезать в дальнейшем. Можно посчитать, сколько лет назад стремилась эта сосна. Каждый побег это один год. Каждая мутовка, соответственно, группа веток тоже один год. Раз год, два год, три год, четыре, пять Вот это пятилетняя ветка А какого же у нас возраста ствол? Вот прирост этого года, прошлого, два года, три года, четыре года Дальше по стволу пять лет, шесть лет, семь Вот примерно семь-восемь лет назад был сделан спил Вот оно место спила Как видно тоже все заросло, пенька никакого нет И дальше вверх пошел наш красавец ствол Который нам надо укоротить Вот сосну мы сделаем чуть-чуть повыше, чем елки, которые растут рядом Где-то около 4-4,5 метров Вот здесь будет ее спил Спиливаем центральные стволы Их тут минимум два Можно еще и посчитать вот этот как третий Спил производим так же как и у елки В двух-пяти миллиметрах Над мутовкой, над группой веток Обычной садовой ножовкой Так же как и у елки Спил делаем непосредственно над ветками И опять же лучше сделать Два спила Иначе наш ствол может Уйти с задиром коры А задир коры это большая рана Которая потом трудно лечится Второй спил делаем чуть повыше С противоположной от первой стороны Следом за первым срезаем второй ствол На том же расстоянии, на той же высоте У него есть мутовка группы веток Третий ствол у нас боковой его нужно сделать чуть пониже Например, вот здесь Как видим, все три ствола ушли без задиров Хорошо, ступенечки, которые здесь образовались, убираем Чтобы срез был единым, гладким можно бы все так и оставить, и большинство дачников-садоводов, когда срезают верхушки сосен, мешающие проводам, так и оставляют. Но согласитесь, во-первых, это не очень красиво, а во-вторых, очень быстро какая-нибудь из веток, например, вот это или вот это, решит, что она новый ствол, захочет стать лидером. Она пойдет расти более интенсивно и превратится в ствол с искривлением. Вместе с пилу будет изгиб колена И сосна получается искривленной Чтобы этого не произошло И чтобы привести сосну к красивому состоянию, компактному Нужно обрезать боковые ветви Прежде всего ветви самой верхней мутовки Чем мы сейчас и займемся Принцип обрезки здесь такой же, как у елок Обрезаем верхние ветки на самые ближние боковые побеги вот у нас спил Вот у нас первая мутовка Обрезать сосны даже легче, чем елки Потому что мутовки у них расположены более редко Удобно целиться Делаем первый срез То же самое здесь Вот первая мутовка Если, когда я спущусь вниз Я увижу, что несмотря на мой срез Эта ветка все еще более длинная я могу ее ударить целиком Вот ветка Первая мутовка, первая группа веток Обрезаем Обрезаем таким образом ветки, смотрящие наружу Их разветвление, их боковые веточки Точно так же обрезаем на ближайшие мутовки Вот таким образом По возможности без пеньков Здесь то же самое на ближайшую мутовку Продолжаем Вот у нас спил Вот первая мутовка Вот этой боковой ветви Также делаем два среза Чтобы не было задиров В данном случае снизу и сверху боковую ветвь Также на ближайшую мутовку Чтобы не слишком торчало Если этого не сделать Ветви, которые окажутся в самом верху Они очень быстро возьмут на себя руль литера Продолжаем Вот у нас здесь боковые ветви Есть несколько вариантов В садоводстве, как всегда, все много вариантно Можно срезать На вот эту группу веток На вот эту мутовку Можно срезать чуть пониже Наша задача сделать в данном случае куполообразную крону Не коническую, как у елки У елки природный конус А у сосны природная форма куполообразная Вот к такой форме нам ее и надо привести Точно так же делаем со всеми боковыми ветками по всему периметру кроны Для этого очень подходит, особенно для далеких веток, ну, любая тяпка в качестве такого импровизированного багра И этим багром мы берем ветку Пододвигаем Захватили И произвели срез Все. Вот видите, ветка чуть поднялась Тяжесть у нее ушла Рычаг сократился и более компактные сосны Это действительно а, более устойчивые деревья Они меньше провисают ветвями Под мокрым снегом, под липким Под ледяным дождем Меньше ломаются, становятся более устойчивыми Вот снизу сейчас хорошо видно Вот торчит сильная ветка Там наверху торчит ветка Наша куполообразная крона Еще не до конца куполообразна Значит сейчас приводим ее К нормальному состоянию Смотрим издалека На какую длину Там нужно И не отрывая взгляда Поднимаемся Срезаем. Боковые Тоже укорачиваем Можно. Смотрим, что получилось более-менее теперь та сторона боковые ветви безусловно удобнее с лестницы срезать И попробуем достать желательно чтобы лестницу всегда придерживал другой человек я этот человек достаточно привычный Всяким шатким конструкциям Но в целом, лучше, чтобы была страховка Технику безопасности никто не отменял Поэтому лучше обрезать вдвоем И тем более, это удобнее, что второй человек снизу Может подсказать, какая ветка торчит И насколько ее обрезать Что произойдет в следующем году а, Пойдут очень сильные побеги И из центральных осевых побегов И из боковых И эти побеги пойдут во все стороны В том числе и внутрь и очень быстро загустят крону нашей сосны а В течение ближайших двух лет она станет очень пушистой Сейчас, конечно, это заготовка Так же, как всегда при сильной обрезке дерева В первый год это только заготовка Но уже заготовка, на мой взгляд, неплохая Ну вот, со всех сторон сосну мы прошли, обрезали Вот такая она у нас и остается в качестве заготовки а Теперь остается подождать, пока она обрастет и давайте еще раз я покажу основные принципы вот. на этом макете Центральный побег удаляем Его можно удалить самую верхушку, только можно ниже, можно еще ниже На любую мутовку ну, Возьмем в данном случае пилу Тихо. С двух сторон противо если сделать пропил только с одной стороны, мы имеем шанс, что наша ветка уйдет с задиром. Да, или наш ствол. И вот этот задир у нас потом очень долго заживает. Если мы делаем два спила с противоположных сторон, у нас уходит со ступенечкой наша ветка или ствол. И дальше мы приводим спил в ровное состояние. Спиливаем ступенечку. Дальше если просто все оставить как есть, получится чаша. Чаша хорошо, но не очень красиво. Кроме того, любая из этих веток, какая повыше, может взять на себя роль лидера. И наша сосна искривится, станет очень голенастой, искривленной. Эта ветка начнет развиваться интенсивно, остальные придержат свой рост. И все закончится тем, что сосна будет кривой. Поэтому ближайшие к спилу ветви мы обрезаем на самые ближние мутовки Каждую из этих мутовок еще укорачиваем Центральные побеги на них также подрезаем Все очень просто Вот у нас теперь осталась высокая ветвь на это ветвь следующего яруса Ее обрезаем либо на самую ближайшую мутовку Либо скорее всего на следующую Ярус расположен ниже Соответственно на более нижнюю На вот эту мутовку, на вторую мы обрезаем Бывает так, что очень сильно торчит какая-нибудь ветка Вот она торчит Так что у нас форма купола не получается Придется ее убрать целиком Самое важные для нас ветки внутренние Те, которые растут, смотрят внутрь кроны, как ни странно Именно они у нас загустят верхушку нашей сосны Они будут ветвиться, дадут сильные приросты И наша сосна загустится Вообще сосны самые светолюбивые растения И очень часто можно в лесу наблюдать мачтовые сосны Это сосны, у которых все нижние ветви от темноты отмерли Они стоят густо друг с другом Все нижние ветви отмерли Со снегом, с ветром они обломались, отлетели И получается ровный ствол Именно потому, что сосна не выдерживает тени Все ветки, которые попали в тень, они рано или поздно отомрут Чтобы этого не произошло, мы укоротили сосну В результате все ветки, которым света не хватало нижние. Они оказываются в более освещенном положении Начинают расти и загущают крону сосны Вот сейчас можно посмотреть и увидеть Что с этой стороны сосна у нас более густая Потому что юг у нас там, солнечная сторона именно вот эта Та сторона северная, она более реденькая Сосне темно с той стороны, поэтому она такая редкая была Теперь мы убрали значительную часть кроны метра три Осветлили и веткам, которые находятся с северной стороны, теперь будет хватать солнца, наша сосна загустится.